Вот такое здесь городище. Это центральный вход изнутри. Две башни, ворота посередине. Это домик, видимо, тут, наверное, врач живет. На окошках стоят цветы и рассада. Здесь тепличка, тепличка для этих Здесь вот живут гуси. Га -га -га. Вот сидит какой-то гусь в домике, а утки и гуси, и у них вольера. А здесь козы все уже наелись, никто их больше не кормит. как Если они уже поели.